Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и как вы знаете я редко беру на обзоры китайские корпуса, но сегодня мы поговорим о крайне интересном экземпляре корпусе PowerCase Alessio Micro X4 White, который внешне по многим примененным решениям уж очень сильно напоминает знаменитый Corsair 4000D Airflow, так что давайте смотреть с чем же они похожи, в чем отличие и стоит ли покупать китайскую бюджетку, сегодня в новом формате достаточно быстрого обзора. Итак, Rsard 3000D Airflow зарекомендовал себя как довольно бюджетный, качественный, хорошо продуманный продуваемый корпус с отличным кабель-менеджментом. Однако нынче ценник его значительно вырос и черная версия стоит порядка 12 тысяч, а белая вообще 15, при этом еще и найти их довольно сложно, так что хорошая замена стоимостью в половиной тысячи была бы как-никак кстати. Чем же на него так похож Alessio Micro X4? Самое главное это передняя панель, которая тут так же как и у Corsair представляет собой быстросъемную перфорированную стенку. Эта стенка немного вынесена вперед и по бокам от нее находятся огромные щели, которые дополнительно улучшают вентиляцию да и при этом не портят внешний вид корпуса. За данной панелью находится быстросъемный тонкий фильтр на магнитах, настолько тонкий, что у меня даже камера не хотела на него фокусироваться, но следом идут три фирменных 120 мм вентилятора и один такой же ждет нас на задней панели. Четыре вентилятора, скажете вы, с подсветкой, это, конечно же, круто, но вентиляторы довольно низкого качества и они идут на молексах, то есть без регулировки оборотов. Хотя, как по мне, лучше вы поставили не четыре вентилятора, а два, но хорошего качества. Что касается в целом вместимости корпуса, то к уже предустановленным вентиляторам можно поставить еще два на 120 мм сверху. Но даже если вы этого не сделаете, не переживайте, сверху нашего малыша имеется перварированная сетка на магнитах, которая будет собирать падающую сверху пыль. Ну а рядом с верхней сеткой разместились у нас разъемы и кнопки передней панели. И вроде бы их тут много, но вот набор тут а привет 2017. -й». Если кнопку перезагрузки еще как-то можно понять, но не умеют люди в 2022 году перезагружать компьютер кнопкой включения, что поделать, то вот набор USB оправдать никак нельзя. В то время как большинство производителей отказываются от USB 2.0 в сторону 3.0 или Type-C, которые нынче есть почти на любой материнской плате, PowerCase кажется сделать все наоборот и поставили два второй ревизии и лишь один третий. После верха мы переходим в боковине, боковая панель у Алисио на винтах и отодвинув ее мы видим месиво из проводов. Да, имеется аж два сантиметра под кабель менеджмент, но никакого удобства для его организации вы тут не найдете. Ну и мало салазок под накопители, одна под двух с половиной дюймовый и почему-то одна под трех с половиной дюймовый жесткий диск, хотя сюда вполне можно было засунуть и две, это ни на что бы не повлияло. И чем вызвано такое решение, на самом деле не совсем понятно Подлок питания тут отведено тоже немного, всего примерно 18 сантиметров Так что 15-16 сантиметровый блок вполне можно воткнуть Но какие-то крупные модели сюда явно не влезут ну и расстраивает толщина металла, как каркаса, так и всех стенок, вместе с лакокрасочным покрытием, всего где-то полмиллиметра. Да, корпус, слава богу, имеет маленькие габариты, все таки это MIDI-тауэр под микро-ATX, и благодаря этому каркасы стенки вроде как не шатаются, и комплектующим в принципе ничего не грозит, но хорошего, как вы понимаете, в таком подходе мало. Что же касается лицевой стороны, то тут у нас имеется закаленное стекло, что для корпуса такого ценового сегмента, очень даже неплохо внутреннее убранство корпуса рассчитано на микро платы стандартные сюда в отличие от Корсара не влезут и это надо учитывать но для бюджетных систем это скорее плюс чем минус, ибо микро в бюджетку обычно и берут и бронировать лишнее место под полноразмерную мать нет никакого смысла по видеокартам тут заложено 330 мм, то есть даже с фронтальными вентиляторами влезут плюс-минус любые модели, но вот если решите воткнуть толстые радиаторы спереди, то уже рассчитывайте на 280 или даже 260 мм, в зависимости от того, какой толщины радиатор вы решите тут разместить. Чего-чего, а место под радиатор спереди хоть отбавляй, правда, придется в любом случае сносить целостки жестких дисков, но тут уж выбирайте, что для вас важнее. Вообще же сюда влазят водянки на 240 или 360 мм спереди и на 240 мм сверху. Кстати, под блоком питания есть еще дополнительно посадочные места, куда можно воткнуть 220 мм вентилятора. Правда, непонятно совсем зачем. Эво Корпус не предназначен под вертикальный продув. И Снизу у него находится глухая панель и лишь небольшая перфорация в зоне блока питания. Кстати, в отличие от передней и верхней части корпуса, тут на фильтр изрядно поскупились и поставили какую-то китайскую холобулу. Вот как-то так что же можно друзья, сказать в сухом остатке про этого красавца у Alessio при неплохой продуваемости о ней производитель действительно позаботился и продуманности передней панели за которую можно поставить твердую пятерку стоят одновременно с этим дешевые вентиляторы использован тонкий металл и творятся полные непонятки с разъемами передней панели и собственно кабель менеджментом кабель менеджментом тут в принципе и не пахнет за 3500 при нынешних -то ценах в принципе неплохо, однако любой, кто держал в руках Корсар или нечто аналогичное скажет вам, что это несравнимые по качеству, жесткости конструкции, удобству сборки и продуманности вещи. Так что для бюджета к стоимостью до 50-80 тысяч взять подобный корпус можно, для более дорогих сборок лучше прикупить что-то поинтересней. На рынке действительно есть сейчас неплохие корпуса, я оставлю в описании ссылки на 5 довольно хороших моделей, которые я действительно могу вам порекомендовать в конце 2022 года, но отдельное видео по рынку корпусов ждите все-таки чуточку позже. Ну а с вами друзья, как всегда был Белыч, подписывайтесь на YouTube, подписывайтесь на альтернативные источники, на случай когда YouTube закроют, я не говорю если, я говорю когда, всем еще раз удачи и до новых встреч!